Друзья, всем привет, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловый партнер». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и вопрос следующий. Как открыть магазин электроники и компьютерных расходников, комплектующих в дополнение к этим компьютерам? Когда мы открываем с вами бизнес, у нас есть две главные задачи. Первое – это найти товар. Да, мы должны купить его дешево, чтобы продать дороже. И второе, это где продавать. Либо это магазин, где вы будете непосредственно напрямую общаться с вашими покупателями. Либо это интернет-магазин, Тогда вам понадобится какой-то склад. Как вы знаете, на аукционах по банкроссу вы можете приобрести товар дешевле рынка. За счет чего? Есть такие магазины, которые, к сожалению, обанкротились, и у них есть такой же товар, который вам нужен. Обратите внимание именно на эти магазины, на эти названия. Наверняка вы их знаете, раз вы занимаетесь этой темой. И посмотрите, какое имущество находится в продаже уже на торгах. Возможно, прямо сейчас вы можете найти то, что вам нужно, и приобрести по очень выгодной цене. Вопрос второй. Это уже помещение. Помещение вы можете арендовать от города, если это муниципальные торги. Также вы можете приобрести какое-либо имущество на торгах по банкротству, в том числе и здание, помещение, готовое помещение под магазин. Опять же, вы можете посмотреть на тех должников и банкротов, которые занимались данным видом деятельности, как у вас, и посмотрите, где у них была аренда, по какой ставке вы можете ее приобрести, по какой цене, возможно, вам это обойдется в один ежемесячный платеж, а помещение будет в вашей собственности. Я желаю вам успехов на торгах, я желаю успехов в вашем бизнесе. Главное, действуйте, вам отличного настроения и всем пока. Если есть вопросы, задавайте их прямо под этим видео, мы с радостью вам поможем.